33-летняя Полина Гагарина стала гостем очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант». Все ждали комментарии по животрепещущей теме, и дождались. Одним из звездных гостей очередного выпуска «Вечернего Урганта» стала 33-летняя Полина Гагарина. Для выхода певица предпочла весьма эффектный образ, который подчеркнул ее и без того идеальную фигуру. На Полине был ажурный топ с длинными рукавами и открытыми плечами, а также белая мини-юбка. Образ дополнили элегантные туфли-лодочки. Случилось то, чего многие так ждали, в беседе с Иваном Ургантом певица откровенно призналась, что секс с супругом она разводится спокойно и мирно, действительно, мы разводимся. Вот таков факт. Нет никакой ссоры, никакого дележа имущества, никакого дележа, не дай бог, детей. Все мирно, спокойно. Я очень не люблю на чем-то таком хайпиться и очень надеюсь, что все это пройдет тихо, интеллигентно, по-человечески. Потому что все-таки у нас прекрасные, самые лучшие дети на свете, которых мы оба обожаем, и это самое главное, мы сконцентрированы сейчас на их воспитании. Информация о том, что Гагарина рассталась с супругом Дмитрием Исхаковым, впервые появилась весной 2020 года. В августе Полина подтвердила факт раздельного проживания в интервью для YouTube-шоу «Конечно, Вася». А уже 30 ноября телеграм-канал Мэш сообщил, что Гагарина подала документы на расторжение брака. Дмитрий Исхаков старается не унывать и в отличие от экс-возлюбленной, активно обсуждает свои отношения с певицей в Инстаграме, несмотря на то, что Полина подала на развод. «Я все еще думаю, что семья – это лучшее, что может произойти с человеком в его жизни. Добрая и счастливая семья. Верьте в любовь и будьте счастливы». Напомним, что пара воспитывает общую трехлетнюю дочь Мию и сына Полины от первого брака Андрея Кислова.